Здравствуйте, товарищи! В эфире пролетарские новости. Новости, в которых буржуй-наемному работнику, эксплуататор, угнетатель и враг. По данным Тула Стата, в среднем тульские учителя и другие работники образования имеют ежемесячный заработок в размере 19 691 рубля. По сравнению с январем текущего года, их достаток уменьшился более чем на 5, ,5 тысяч рублей. Для сравнения, в феврале работники сферы образования получали более 25 тысяч рублей. И это, к слову, не минимальный оклад, а среднее значение по региону. Достигается цифра в основном дополнительными часами и внеклассной классной работы. Образование для капитала – еще одна услуга. А поэтому, по всем правилам капитализма, зарплаты учителей и качество образования будут снижаться, а цена образования – расти. В 30 из 85 регионов России за 2017 год выросла смертность от рака. Еще в нескольких субъектах онкологические заболевания почти в половине случаев обнаруживают лишь на поздних стадиях. Так, в Магаданской области рост составил 7,7%, в Дагестане 7,2%, в Башкирии 6,9%, в Калмыкии 6,8%. И в Севастополе 6,5%. День за днем буржуазная власть продолжает минимизировать издержки на бесплатную медицину, превращая советское достояние в простую фикцию. Понятно, что при таком состоянии медицины не стоит удивляться повышению смертности из-за различной болезни. Управление Федеральной службы судебных приставов по Тверской области сообщает что за 8 месяцев 2018 года судебные приставы принудительно взыскали более 700 миллионов рублей долгов по налогам. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, это на 151 миллион рублей больше. Товарищ, не думай, что долги это удел кого угодно, кроме тебя. Ведь при пружуазном строе нельзя быть уверенным в том, что завтра мы с тобой не пополним армию безработных и судебные приставы не выселят нас из наших домов. Министерство экономического развития предупредило российских потребителей о том, что в скором времени грядет сокращение ассортиментов и побулочной продукции, а также значительное увеличение ее стоимости. Виной тому стал законопроект о запрете возврата скоропорчащихся товаров торговыми сетями поставщикам. Капитал продолжает наступать, семимильными шагами повышая цены на все товары потребления. Как бы такими темпами не вернуться в те времена, когда даже булка хлеба была настоящей роскошью. Телевизионным новостям теперь доверяют на 30% меньше россиян, чем 9 лет назад. Как следует из опроса, опубликованного на сайте Левада Центра, доверие к теленовостям за последние 9 лет упало с 79 до 49%, а информации интернет-изданий выросла с 7 до 24%. Этому не в малой степени поспособствовало выгораживание телевизионными СМИ пенсионной реформы. Буржуазные реформы давят на горло наемным работникам все сильнее. Телевизионная пропаганда уже не способна свести на нет растущий протест. И именно в такой момент нам нужен ты, товарищ, когда коммунисты должны объединиться и направить народный протест в русло классовой борьбы. Товарищ, ты нужен своему классу. Пиши на почту в описании.